Да. Нет, они есть, конечно же, не у всех, здесь это имеет отношение как раз к той теме, о которой я говорила, связь со своим богом, Ну, богом это самый высокий момент. Значит, если у человека выставляется связь со своим богом, то соответственно у него появляются и хранители этой связи, которые ведут человека и не дают ему с этой связи. Вот в христианстве это называется ангел-хранитель, то есть мысль ангел, мысль бога всегда сопровождает человека по, согласно этому верованию. Раньше у язычников немножко по-другому, у язычников этот ангел-хранитель да, называется Деймон, не демон, не путайте, они не любят, когда их демона называют, дэймон. Название это пришло из Греции и из Рима. В Риме назывались гениями, гениями-хранителями или гениями рода. Это практически то же самое, это эффект, эффект взаимодействия человека со своим Богом. Как вот электрический ток по проводу пускается, получается электромагнитное излучение. Вот здесь точно так же эффект от контакта получается в виде определенной обособленной структуры, которая называется Дейман. Ангел-хранитель, дух-хранитель, который оберегает человека и его канал, не дает ему прерваться. Соответственно, он контролирует человека, ведет его, защищает, бережет от неправильной смерти, от преждевременного ухода с этого мира, что то советует, то есть делает его движение по этой жизни более эффективным. Наличие такого Деймона в принципе большая удача человека, но опять же он приходит только в тот момент, когда устанавливается эта связь. Например, ребенка его крестит, да, у него обязательно сразу же ему выдается некая сила, которая его будет контролировать. Да. Пока у него эта связь с Богом есть, то есть пока другой никакой нет, никаких других идей в голове у него нет, у него есть единственная связь да, вот с этим, вот Грегором Христа, почему и говорят, что Христос младенцев любит, да потому что у младенцев пока не появляется в голове никаких других идей. Но после того, как младенец перестает быть таковым и у него начинаются свои затеи, свои идеи, и потом появляется вера во что-то, он начинает верить в семью, потом он начинает верить в школу, Потом еще какие-то идеи у него с каждым разом, эта связь все источается, источается, источается, и, соответственно, тот дух, тот ангел, тот хранитель, который держит этот канал, отходит все дальше, дальше, дальше, дальше, пока не отойдет совсем. То есть чем больше крепче связь у человека с эгрегором, который ему этот дух дал, тем дольше он находится непосредственно рядом с этим человеком. Затем вопрос. А узнать можно? Задайте медитации вопрос, почувствуйте его. Угу. А можно в состоянии Я-Есмь прийти, потому что я уже проводила это состояние? Смотрите, Я-Есмь это структура души. Угу. А мы с вами говорим о том, что душа это часть личности бога. Активируя ее, мы активируем кусок этой личности в себе. Соответственно, чем чаще мы возбуждаем в себе ее есть, мы прочнее наша связь с этим божеством. Дорого обычно обычно не говорил хорошо хорошо молодцы хорошо